Как вы думаете, что произойдет с организмом, если есть только фитнес-флопия каждый день в течение недели. Как минимум это интересно. И да, здесь находится Арнольд. Я сижу на фитболе и взял с собой ноутбук. А все потому, что сегодня одно из самых нестандартных видео на моем канале. И а новая рубрика. И а обязательно пиши в комментарии, как она тебе зашла. В общем, так как сейчас я нахожусь на сжигании жира. Вы видите это по моим плечам. Они абсолютно без гликогена. Поэтому углевод у меня, конечно, же, нельзя. Сейчас я нахожусь на периодическом голодании для того, чтобы сжечь жиров. Но я лично знаю одного безумного парня, который все-таки провел этот эксперимент. Сегодня мы Сделаем реакцию на это видео. Надеваем наушнички. И да, вот чего чего, но реакцию, скорее всего, вы точно не ожидали на этом канале. Экстрем пришлось переместиться вот на этот фон, поэтому давайте. Меньше слов, больше эмоций поехали. Фитнес-хлопья. Фитнес-хлопья. Каждый день. Фитнес-хлопья. Мне приснился ужас. Я ел фитнес-хлопья. Каждый день. <связывая> Он это реально делал. Но ну, мне кажется, начало чуть-чуть затянутое Окей, поехали. Это всего лишь кошмар, милый, все хорошо. Папа, ну да, есть такое затянуть Да, на 100% чуть затянутое. Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее Т ⁇ я забыл про этот скрим, я смотрю вот на это начало, первую минуту, второй раз, и я про него забыл. Первый раз у меня прям вообще жестко был включен звук наушниках, и я просто прям вот так вот отлетел. То есть у меня довольно впечатлительная нервная система, может быть поэтому я не смотрю ужастики. Поехали дальше. <связанная> ага, вот эти по съёмам, я люблю такую тему. Кстати, напишите в комментариях, ребят, стоит ли мне делать вот такие вот подсхемы в своих видосах, в своих логах. Мне кажется, это довольно круто. Сделано качественно. Камера в холодильнике. Вот я понимаю уровень под Вот кстати. Я безумно хочу вот эти вот всякие хлопья и подушечки Я просто обожаю подушечки И придет день, когда мы просушимся до конца И можно будет их есть Неделя только на фитнес-хлопьях Первый день Да, я думаю, тут можно было сделать какую-то вставочку Типа вообще, что здесь происходит Именно вот, чтобы он это озвучил Съел три тарелки Самое главное сегодня зафиксировать состояние нашего тела на момент начала эксперимента Вот, кстати, да, интересно, что вообще происходит с его организмом, потому что, блин, 7 дней есть только фитнес хоппи, ну, камон Это жестко, я помню, когда я его только встретил в зале РД, он достал такой контейнер, я думаю, нифига себе, у тебя, походу, читмил Он такой, слушай, Дима, я тут снимаю видос и будет интересно Какие-то не очень приятные ощущения в животе. Я честно не знаю, связано это именно с вот таким вот моим рационом. Ну да, вполне логично, что они будут не особо адекватны. Но пучит меня. А сейчас замеримся на весах вместе с камерой в руках: 83 килограмма, парняся. По-моему, вот здесь вот должна быть такая вставочка, где мы тренируемся вместе. Либо это не тот день, либо нам просто вырезало. Это. <Слышишь> Нафиг этот я смог потянуться восемь <Слышишь> <собой 8> раз. <«Месяц> Сейчас чуваки, не, тогда их есть точно не буду. 8 слишком мало. Пока разница в рационе я не ощутил и по ощущениям в, в тренировочном процессе тоже, но это только первый день. О, хотя подушечки. Это Без so Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы, чтобы я сделал какой-нибудь такой эксперимент. Э, ну, конечно, после сушки, хотя может быть и на сушке тоже. So я не знаю, где эта музыка и как ее найти. Что это за музыка, но она мне нравится? Давайте подведем итоги первого дня, итоги в принципе дня. первый день прошел довольно легко, никаких там особых побочных действий не было, за исключением небольшого такого дискомфорта в животе, закрываем этот день, сегодня я встал рано. Ну слушай, братан, если у тебя после первого дня дискомфорт в животе, то 7 дней это реально жестко. Ибо когда я делаю чуть мило, им такие подушечки, а я, бывает, делаю чуть мило, я обожаю эти подушечки, опять же. Первый день я просто великолепно себя чувствую, вот серьезно. Я, наверное, такое ощущение, что я могу вместе жить на этих подушечках. В принципе, хотя это жестко. Энергии было на весь день достаточно. и Я надеюсь, то, что и дальше будет все так же легко и просто. Второй день. Ой, кстати, человек семейный, парень семейный делает какие то эксперименты, это жестко. Молоко. Блин, нет, я смотрю, прошло всего лишь 3 минуты, и я уже захотел есть, потому что периодическая голодание там все дела. И это прям... я чувствую такое ощущение, что вот этот привкус подушечку, он уже у меня во рту. настало время пообедать и отгадайте что я сейчас буду есть фитнес хотят с, с чем они там смоли. Малиней... А, разговор... с фруктовой ягодой мусом это всего лишь второй день по моему по моему у тебя немножко и Три глюкозы нормально, мне еда не наскучила, я по-прежнему хочу есть, у меня никаких проблем, в принципе, нет, самочувствие нормально, ну кстати, радуемся так, и о чем? кушаем. Ага, вот, у меня почему-то не работал пробел. Кстати, да, когда ты ешь постоянно что-то такое сахарное, то у тебя скачки инсулина вот так вот туда-сюда прыгают, то есть ты поел инсулин, бум, выстрелил, потом он резко падает, ты опять хочешь есть, это такой замкнутый круг получается, то есть чисто теоретически это делать довольно легко, но ну, если ты, конечно, любишь эту всю тему две тарелки третий день опять молоко okay. две тарелки хорошо не забыл с собой контейнер да, что, пешка ваш второй ну круто то что он вообще мешает вот эти подушечки с хлопьями такими кукурузными еще что-то там шарики под съему и -по, под съему То ли это... я голодный, не пойму, то ли просто какая-то тяжесть. Видимо, вот, вот, вот по чуть-чуть последствия накапливаются вот этого фитнес питания. Кстати, да, интересно, Бартан, сколько ты вообще по жирку, как у тебя изменится процент жира в организме? Тарелка с горкой. Закончил я, закончил я сегодняшним акционом из раздражителей оба натирается из-за того, что ты постоянно хлопья жуешь, прожевываешь, они хрустящие, довольно жесткие. Обожаю хрустящие, хрустящую еду, просто обожаю. Кстати, было бы еще прикольно, если бы он записал, сколько он чего ест. Ну, то есть, прям вот взвесил, там, да, не просто сыпал, а сколько по калории выходило за день. Ну и, в принципе, его вещества. Как же, я задолбался жевать. -а -а. такое ощущение, что у него что-то произошло с лицом. А, -а, -а, а, либо это фильтр, либо он чуть покраснел. Ох, oh, пошла дайни. Кстати, он, походу, да, тренируется дома, я так понимаю. У него дома есть такой свой небольшой тренажерный зал. Это довольно круто, особенно в условиях <толкненько> М -м -м. В У тебя шок? У меня тоже. Но сегодня пятый день. Пять шок. Пятый день. <толкненько> Блин, чем больше я смотрю это видео, тем больше я хочу есть этих хлопья. Я обожаю что-то такое хрустящее, жевательное. Две Мне кажется, этот эксперимент проводил не тот человек. Интересно, а почему-то не менял, типа, в хлопе? Ну, насколько видно из видео, там только с малиновым мусом с какие-то вот эти кукурузные. Есть же очень много всяких разных крутых фусов, можно было их миксовать. Ага, Тимофей Тимош Тимоша отзываю. Это, это как раз-таки тот день, когда я сидел вот на противоположной стороне, тут вот Тимош ест там свою курочку, этот взгляд. Нашел. Он просто ушел. <реш> Съел три заелки. Надо... Вот, вот он пошел. Да, топовый под Угадайте, кто был оператор? Крыло, крыло, крыло, крыло, так, у меня такое ощущение, что чуть завис ноутбук. Скуп, скуп, скуп. О, у меня завис ноутбук. Не Кстати, ребята, он еще пишет свои треки, это прикольно. Вот, вот это я понимаю, уровень, да? Сам снимает, сам монтирует, сам пишет треки для своих же видео. Ну, годнота. Мне на Потренил, ну а теперь поесть можно. Кстати, в расширенной версии, вот тогда чуть не продавил штанга. Я снимал, как он делает жим лежа, и потом такой подбежал одной рукой, вытянул, его спас. И там должна быть такая топовая вставочка, где я показываю бицепс. Съемки и тренировка позади. Еду домой, чувствую себя прекрасно. Завтра последний день. Наконец-то я отмучился с этой хераной Какая ирония. этим челленджем недельным. Съёмка ритейлки. Последний седьмой день. Он, он только что зашел в туалет, да? Проснулся, провел Это была такая типа ссылочка или скрытая, да, небольшая? Минут 30, наверное, в туалете. В общем, обойдемся без подробностей. Не без проблем проходит данный челлендж, но я справился с задачей. Поехали. Последний день. Что такое было? Челюсти реально офигевают просто. Сто процентов это должен был делать другой человек. Кормил. О, покормил я лошадь фитнес-плоп а у нее чих пошел. Хейтеры, смотрите. Оставляешь негативный комментарий, выглядишь так же. Остановились, чтобы поесть. Молока нет кстати, кто любит есть вот эти всякие там хлопья, мюсли сухими. Вот лично я обожаю. Причем я обожаю так и так. Особенно когда они хрустят. Я наверное сказал это уже раз 10 за видео, но как я это обожаю. Ничего, скоро это закончится. Изменения когда, когда это начнется? Со мной Внутри произошли на этой неделе? да. С чем связано? Как ты Что? это охарактеризуешь? Злой. Раздраженный злой. Ну да, надо было 100% как-то э, посчитать, сколько ты чего ешь по андриентам. Мне кажется, это было бы интересно, ну, по крайней мере, мне точно. Все, две тарелки. Мне кажется, или хлопья изменились, они стали какие-то коричневые. Походу, это апгрейд. Камера решила, что смотреть на... Камера решила, что смотреть на последние две порции, вам не стоит... Это были последние хлопья, я думаю, в моей жизни. Ну, такое ощущение, что визуально лицо чуть такое отекшее стало. Видимо, походу от сахара. После эксперимента, да, после. Каша. Овсяночка. Яичница. хлеб. От овсянки мурашки. Он сказал у меня, у самому мурашки пошли. О, как плечо начинает сечиться. Ребята, смотрите, осушка работает. Ё-моё. Он хрустит, у меня реально мурашки пошли вот прям по всему этому. Mm. Я просто тоже голодный сейчас сижу. Вы видите, <с да? Опять мурашки. Ну здесь вы вряд ли видите мурашки, но как они секутся. Творять мне очень кайфово. Я так давно не кайфовал от обычной пищи. Сосо, сними, пожалуйста. Ну ты что, в Короче, мужики, я приехал в зал, я не знаю, что происходит. Постановочные кадры. Ох уж эти постановочные кадры. Хоть у меня дико да, разваливается... Вы, наверное, хотели именно так... Ох. Вот, кстати, -мо, у меня такое ощущение, что голоса начали следиться, когда я это... Такой развязки? Извините, но я не буду... Нам дадут Я запарился. А, Лук он, скрыт, этот... <свят> он... Я, походу, не набрал. Я, не набрал. Игорь тоже был в шоке. Там я не знаю, почему он не вставил в это видео э, с Игорем реакцию Игоря, но я думаю где-нибудь вставлю. Мышцы, что со мной произойдет в течение недели, если я буду есть только... Надеюсь, тебя не откажут ноги, как минимум. Но если честно, выглядит вкусно. Но это вкусно один раз. Второй раз начало сдалбать, третий раз готово обливаться, четвертый раз лучше голодать, а не излетел. Поэтому, мужик, ты какой день уже? Это первый. Это первый? А это мучек улыбаешься, жарко счастлив. До после 83 килограмма, после 82 list, wit, Ну, Но по лицу такое ощущение, что она реально чуть иссекшая стала. Прошло где-то 5 дней, я продолжаю. Оп! Вот. Как думаете, кто сейчас это был топ-оператора? На ночь хотеть сладкое. Второй момент. Очень резко наступало чувство голода. И в связи с этим были. Ну как раз-таки, вот эти вот инсулиновые скачки. Третий пункт, связан он с тем, что я не могу контролировать объем пищи, который сейчас ем. Ну... Вот, у меня такая же проблема, но только у меня такая проблема, когда я голодаю. То есть сейчас я нахожусь на периодическом голодании, могу есть только после двух часов, ну, в два часа я могу начать, с двух до десяти ем примерно два-три раза, где-то в районе двух, двух тысяч калорий, там две двести иногда. И вот у меня такая тема, что я просто могу есть что не в себя, я такое ощущение, что это все просто как в черную дуру пропадает. Но я никак не могу это контролировать. Единственное, что вот считаю, и это мне реально помогает. Ну и четвертый момент. У меня постоянно какая-то горечь во рту была. Самое главное, один из самых важных... Во... В день я съедал 320 120 килокалорий белков, жиров, углей. Дополнительно не асп... постоянно к идее. А, ну, походу, все это посчитал. Окей, сорян. ...эффектов, которых стоит придерживаться при... Ну это жестко 600 грамм углеводов в день, офигеть. В любом рационе... И белков 97. Ну, казалось бы, 97 мне так уж и мало, но это все неполноценный почти белок. То есть, ну... Из молока, возможно, из молока там, возможно, был хороший белок, а вот... Это количество калорий, потребляемых и БЖУ. Уверен, подобный формат видео вам зашел. И если это действительно так, то я жду, когда под этим видео наберется 500 лайков. Это не так сложно, и я сразу же приступаю к одному из ваших вариантов рациона, что вы оставите в комментариях к этому видосу. Ну а на этом я... И сам же делаю ставочки вот эти, да, вот видите, да, вот где-то вот здесь вот справа. С вами прощаюсь, <с <с спасибо ставчик. огромное тебе, дружбанчик, за просмотр. Желаю тебе большой физической, моральной, ментальной и, конечно, духовной силы. Увидимся в следующем выпуске, пока. Слушай, ну мне понравилось, я не знаю. Надеюсь, вам тоже понравилось, большое спасибо за просмотр. Я безумно хочу есть. И также напишите в комментариях, хотели бы чтобы я сделал что-то подобное, либо... Не знаю, вообще напишите все, что угодно в комментариях. И, конечно, да, я надеюсь, что мы наберем те самые 500 лайков, которые не набрал он на своем видео. Все-таки это не так уж и сложно. Подписывайтесь на канал, если ты первый раз и досмотрел до этого до конца. До этого до конца, в общем, я уже заговариваюсь. Подписывайтесь на канал, если ты здесь первый раз. И, конечно, оставляй свой отзыв в комментариях, зашел ли тебе такой формат, такая рубрика, стоит ли мне делать реакции на какие-то другие видосы. А если стоит, то обязательно скидывайте свое мнение в комментариях. Вот так вот. Всем навстречу, ребят. Всем роста, прогрессии, без травм, без ух. Увидимся.